Вот как работает автопрограмма компании New Millennium Center Ltd. Итак, чтобы стартануть в автопрограмме, для этого необходимо зарегистрироваться на 800 долларов. Минимальное условие – это два лично приглашенных партнера. Вот у вас появился один и второй. Как только заполнится программа, вы зарабатываете 3200 долларов, из которых 2400 переходит на активацию в следующую программу. Остаток 800 долларов вы забираете на свой счет. Следующая короткая программа из трех человек. Как только под вами встанут два ваших партнера, вы уже получаете 4800. Все эти средства идут на активацию следующей программы. И как только под вами встанут 6 человек. Вы получаете двести, из которых 4800 пойдет снова на реинвест, на активацию. Повторную активацию этой программы, а остаток 14400 вы забираете на свой счет. И теперь с каждого нового реинвеста 14400 можно получать на экран. Вот так работает автопрограмма компании «Юмель».